Смотри, Бирпи обходит, стелс, Берпи стелс обходит. Оба-на, смотри, стелс вырываться пытается, вот они. Оба, смотри, Бирпи обходит, обходит Бирпи, да ты что, о, нет. Оба-на, бру-бру-бру-бру-бру-бру. Верю. Смотри, Тима. Проклятые богатеи выпендриваются еще. Смотри, он почти выехал, да, огни.